«Арифлейм» празднует свое 50-летие, дарит подарки. И вы стали счастливым обладателем дисконтной карты от «Арифлейм». Обладателем данной карты вы стали с помощью интернет-проекта «Корпорация здоровых, успешных и свободных», потому что мы уполномочены проводить данную юбилейную акцию на территории вашей страны. И мы вам на официальном сайте Арифлейм открыли личный кабинет вашей дисконтной карты. Через кабинет вы сможете приобретать продукцию напрямую от производителя. В личном кабинете продукция «Арифлейм» будет на 20% дешевле цен каталога. Продукция Wellness будет на 45% дешевле. Также будут доступны онлайн распродажи, где скидки до 90% и информация в разделе обучения о продуктах, о их применении. Но все это доступно будет только из личного кабинета. Не у представителей компании, не в магазинах, а только из своего личного кабинета. Как выглядит 20% скидка? В каталоге есть черные цены, красные. Так вот, ваша цена на 20% дешевле любой, даже красной цены каталога. Покупая у представителей или в магазине, вы бы за помаду заплатили 960 тенге, а купив ее в своем личном кабинете, вы за нее заплатите 768 тенге. Также обратите внимание, что каждый продукт соответствует определенному количеству баллов. Это нижняя стрелочка. Об этом мы с вами поговорим чуть попозже. А сейчас давайте поговорим о 45% скидке на продукцию для здоровья Wellness. Это и витамины для детей и взрослых, и белковые коктейли для снижения веса, и даже некоторые продукты питания. Как формируется скидка? 20% от цены каталога сразу. Далее на любой интересующий вас продукт вы нам скажите, мы вам поможем оформить дополнительную 25% скидку, так называемую подписку. Суть следующая. Мы вам оформляем подписку, например, на коктейль, красная коробочка вверху. Три каталога подряд вам в заказ автоматически кладется коктейль, вы за него платите деньги. На четвертый каталог вам кладется автоматически коробочка в заказ абсолютно бесплатно. То есть три каталога подряд за деньги, четвертый каталог бесплатно. И в этой ситуации с такой 45% скидкой, например, белковый коктейль для снижения веса, снижающий аппетит и тягу к сладкому, будет вам в сутки обходиться 267 тенге. Снижение веса еще никогда не было таким комфортным. Во втором примере 267 тенге будет обходиться здоровье женщины. То есть там витамины, антиоксиданты, Омега-3 и все это в сутки всего лишь 267 тенге. Ну а здоровье вашего ребенка вам обойдется всего лишь в 97 тенге. Помимо 20 и 45 процентной скидки вас еще ждут подарки. В заказе любого размера, в вашем первом заказе вы получите эксклюзивную книгу красоты всего за 50 тенге. Как вы помните... Каждый продукт соответствует определенному количеству баллов. Ваши заказы могут быть на любое количество баллов. Но если они будут на 50 и более баллов, вы будете получать еще дополнительные подарки. Эту акцию уточняйте в своем личном кабинете. А вот за 100 бонус-баллов в каталог, причем не важно, один заказ за 100 бонус-баллов, или вы сделаете три заказа, 70, 20 и 10, неважно, суммарно за каталог делаете 100 бонус баллов, вы получаете еще подарки. Об этих подарках я чуть-чуть позже расскажу. 4 каталога делая по 100 бонус баллов, вы получаете подарков на 80 тенге а делая заказы на 150 бонус-баллов в каталог, ко всему перечисленному вы еще и получите примерно половиной тысячи тенге. Важно, компании все равно только для себя вы купили в личном кабинете или вы показали каталог друзьям и знакомым и собрали заказ. Теперь чуть более подробно. Вот такая шикарная книга красоты в вашем первом заказе. Делая по 100 бонус-баллов в течение 4 каталогов, вы получите в подарок все, что вы видите на экране. А конкретно подарки разбиты на 4 этапа. В первом каталоге 100 бонус-баллов сделали, получили вот этот набор за 2350 тенге, хотя стоимость набора 8650. Хотите, подарите, хотите, оставьте себе, хотите, продайте. Делая второй каталог 100 бонус-баллов, вы за те же 2350 тенге получите набор за 18 тысяч. Третий каталог. Вы получаете набор 29 тысяч. В четвертом каталоге вы сможете выбрать мужской или женский. Стоимость набора 33 тысячи, а вам он достается за чуть больше 2000 тенге. Так что делайте в каталог 100 бонус-баллов, получаете все подарки. Чуть более подробно по поводу денег. Делаете 150 в каталог, как я говорила, получите подарки за 100 бонус-баллов и книгу красоты. И еще 3,5 тысячи тенге примерно. Почему примерно? Потому что можете получить и больше. Во-первых, если вы сделаете в каталог лично 150 бонус-баллов, вы гарантированно получите 12% от потраченных вами денег. Обратно, деньги будут в личном кабинете, и вы ими сможете оплатить последующие заказы. А благодаря тому, что дисконтную карту вам оформил, ну и личный кабинет на AIF, вам оформил представитель интернет-проект корпорации ЗУС, вы будете еще дополнительно получать возврат от потраченных вами денег в размере от 3 до 22%. Дело в том, что мы под вас будем строить структуру и от ее роста будет зависеть эта дополнительная скидка. Примерно через полгода она достигнет 22%. Поэтому чем дольше делаете заказы из личного кабинета, тем выше процент. Суммарно ваш личный кабинет будет возвращаться гарантированно 12, а в перспективе 34% от потраченных вами денег. Кто еще вам может предложить более выгодные условия? Никто. Итак, подведем итог. Почему выгодно приобретать продукцию? Не у представителей Арифлэйм, не в магазине, а в своем личном кабинете дисконтной карты. Во-первых, напрямую от производителя. Во-вторых, на Арифлэйм 20% от цен каталога, на Wellness 45%. Доступ к распродажам. Книга в подарок. Для тех, кто делает 100 бонус-баллов 4 каталога подряд. Подарки на 80 тысяч тенге. Возврат денежных средств примерно 3,5 тысячи тенге в ваш личный кабинет, если вы делаете 150. Повторюсь, ваши заказы могут быть любого размера. Владельцы дисконтной карты вправе выбирать сами частоту и размер заказа. Базовые скидки за вами сохраняются, даже если вы делаете заказ один раз в год, даже если это в заказе одно мыло. Но мы вам рекомендуем показать каталог друзьям и знакомым и делать в каталог 150 или более бонус баллов. И тогда получите все мыслимые и немыслимые подарки и даже деньги. Если у вас остались вопросы, обратитесь к менеджеру корпорации ЗУЗ, который дал вам ссылку на это видео, или непосредственно к нам, к руководителям корпорации ЗУЗ Лотниковой Екатерине и Лотниковой Лёле.